освещений потому что видите верстаки они есть мы их сделали в прошлом ролике я точно помню их камера не ощущает их не видно потому что проблемы с фокусировкой решается только большим источником света у нас есть полностью проблемы с фокусировкой решается только большим источником света у нас есть полностью монтированная декорация которая хватает бутылок и не хватает Лёха, ты хоть текст бы написал? И всем доброго дня и добро пожаловать в добрую мастерскую, где мы производим, творим, собираем, мастерим эм, всякое. И сегодня я хотел, точнее мы будем, ладно, было в планах сделать столешницу, красиво оформить столешницу, сделать фасадики, ручки, ну не за один день, но в принципе плюс-минус вот в таком порядке. Но потом думаю, что нам же нужно делать еще второй уровень. Если второй уровень сделать после столешницы, то я процентов 400, я изговнякую столешницу. И по-любому будут такие комментарии, что сначала можно сделать вверх, а потом вниз. Ну, собственно, чтобы мягко уклониться от таких комментариев, мы сегодня будем делать вверх, а завтра будем делать низ. Ну, в принципе, схемка готова. Это три перевернутые с замочками отскатывания и креплением. Сделать такие детали нужно 8 штук вдоль стены. В принципе, я думаю, что на такую стенку 4, 10, 8 штук с креплением в 5 саморезов должно ну, более-менее хватить. Ну, там понятно, что доктор, но тут-то совсем другой случай. Больной, не расслабляйтесь. Закончил я все 8 штук Сделал ровненько, по угольнику, зашкурил Все сварочные швы, как вы любите, зачистил Крась и вешай Вот они все 8 штук Они точно прочные Хорошо подварил Но есть сомнение, что слишком большая длина То есть длина у нас 60 сантиметров Может погнуться Поэтому решил сейчас перестраховаться Буду наваривать еще маленькие уголки чисто на всякий случай для себя вдруг на голову пойдет будет больно то что конструкция крепкая я не сомневаюсь но есть одно но что меня как бы очень сильно напрягло если взять нашу конструкцию прислонить ее к стене да выглядит прочно выглядит классно но как ее крепить к чему то есть варианта как бы как всегда три можно Засверлить уголок Приварить эту конструкцию к уголку Второй вариант Сверлим насквозь И делаем саморезы Она будет шататься, как мама Негорёй Ну и третий вариант Мы сами петельки Куда будем в будущем засверливаться Привариваем вот к этим конструкциям Думаю, надо приварить в пяти местах Будет нормально, крепко То есть, да Вы все правильно поняли Получается, нужно, во-первых, усилить По углам во-вторых, сделать маленький бугорок, чтобы, если будут трубы, они не скатывались. Ну и третье, это поставить петельки. Поэтому выружаемся сварочником, болгаркой и вперед. Работы еще не окончены. Э -э, Хьюстон, у нас проблемы с болгаркой. Да, пока! О, это мне? Пари. Ой, а я хотел маленькую. Вау! Ничего себе! Сейчас может маленькая прилетит? О, это мне? А можно еще аккумуляторную? Таков путь. И на подмолк к нам пришли две угоршлифальные машинки GIA 5030. Это очень популярная модель среди тех, кто занимается кузовым ремонтом. Она очень сильно там зарекомендовала себя благодаря удобному хвату. И ее старшая модель GIA-9050. Одна из любимых моделей для Делеши ⁇ Подделеши любят большие модели. Почему? Потому что у них самый крутой расход, точнее самый маленький, а мы топим за бюджетный вариант. И очень глубоко можно порезать. Нужно постоянно менять маленькие диски. Ну и, конечно же, есть но. В кривых, неумелых руках эта крутая машинка превращается в неуправляемый фауст патрон среднего радиуса действия. Если видите, что новичок пилит на себя, его нужно войти сзади. Если он пилит от себя, значит он еще пороха не нюхал. Но ну, а мы продолжаем. Заготовки готовы. Полная капитальная конструкция перед вашими глазами. Вот так это бал... вот так она выглядит. Стоят упоры, чтобы наша лесенка не сложилась. Стоит ограничитель, чтобы ничего не покатилось и не упала. И стоят петельки, на которые будем, собственно, крепиться мы к стене. Благо у нас есть читерский ход. Вот эти саморезики. Это показывает того, что ровно за ними находится доска, поэтому мимо мы не промажем. Тут как бы печалька одна, заметил, когда много работаешь, то очень много пыли скапливается, она везде. Хотя тот раз, когда мы закончили делать верстак, я тут все протер, полностью мастерскую, даже подмел. Тут буквально мы сделали 8 кронштейнов и тут вообще свинарник. И как это работать, кто-то подскажет То есть я сейчас буду делать, допустим, стол себе, барный стол, компьютерный стол, какой-то шкафчик После каждой работы у меня будет вот такой вот срач Получается у меня часть контента будет ровно уборка Имеет не нравится Проблему с мусором решит Леха Ну а мы сейчас достаем пульверизатор окрашиваем все 8 наших угловых полок Без всяких кисточек, валиков, чисто бомбанем пуликом натянем лазерку и по лазерке поставим все 8 штук плюс-минус подработаем кувалдой подработаем там э, сваркой и будет все отлично в смысле что это такое алиса что такое биполярное расстройство сайт translate yandex.ru дает такой ответ биполярное расстройство ранее известное как маниакальная депрессия это расстройство настроения, характеризующееся периодами депрессии и периодами ненормально повышенного счастья, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому я не псих, я просто очень веселый. Больной, не отвлекайтесь. But there's nothing there to see, no one inside этажный хломовник полностью завершен. все на том высоком уровне будем хранить вот вдоль стены если посмотреть куски фанеры куски досточек куски труб уровень в общем очень продолговатые длинные предметы закинут туда и пусть они там лежат никому не мешают обычно у многих гараже все стоит так вот вдоль стены а вот на этой рабочей зоне или полурабочей, около верстака набитый стенку гвоздей на гвоздях висит круг я так не хочу Хоть мастерская маленькая, я хочу реализовать здесь четыре системы хранения. То есть первая это долгий срок. Вот одна из них есть, то есть закинул, и там лежит все месяцами, годами, никому не мешает, никого не трогает, а он вот там лежит. Вот я думаю, что первая будет здесь, а вторую возможно сделать еще вот тут над воротами. Вот тут вот. Ну, это не точно. Вторая система хранения это когда все на своем месте. Грубо говоря... Малярка, столярка, сантехника, электрика, сварка, болты, саморезы, всякая всячина. То есть в любой момент времени я прихожу, открываю вот тут, я знаю, что здесь не только вот по электрике или по сантехнике, что автоматы, там провода нужно искать по всей мастерской, а не строго в одном месте. Это будет круто, это будет идеальный порядок. Мы к этому будем стремиться. Третья система вид хранения – это у нас рабочее место. Ну, то есть, если работаю, вот только в одном месте что-то собираю, что-то монтирую, что-то корректирую, у меня все должно быть на стеночке, либо вот в этих вот ящиках крайних. Мне не нужно за отверткой идти вон в тот край, а за пластижами вон в тот край. У меня все должно быть в радиусе вытянутой руки в рабочем месте. Не знаю, как это все будет организовано, но мы к этому будем стремиться. Ну и последнее у нас, четвертое, это инструмент. Сейчас он работаем по всей мастерской. Там где-то лобзики, вон циркулярка, провода, болгарки, сварка, аккумуляторный инструмент. Все по всей мастерской. Спойлер на будущее. Тут будет разборный верстак для черновых работ. Потому что чистовые работы, ну блин, вот я поработал и все, все засрал все. Поэтому тут чистовые будут и разборные, когда будет что-то вот со сваркой, с болгаркой связано, будет это вот тут вот. Ну, на время на черновом верстаке. Поэтому вот для двух стен нужно придумать систему хранения. Если есть идеи, у кого-то подсмотрели, где-то видели, то есть э, натолкнуть на мысль, подсказать. Вот тут есть ссылка на телеграм, либо на сам YouTube скиньте, я посмотрю, там типа муж. У меня нет слов. Вот хочу, сделаю себе так же. Как-то бюджетненько я себя организую, ну уж на парочку крутых полок можно будет организовать. Около верстака, когда весь инструмент под рукой, аккумуляторный, на губу наступил. Проводной, конечно же, поэтому я везде есть розетки. Достал, поработал и удобно, и быстро, и классно. То есть всего четыре системы хранения. Первую мы сделали сегодня, это каркасные кронштейны. Второе будет, это у нас организация столешницы и рабочего места уже. Ну я заночился с рабочим местом, мы уже хорошенько такого организовали, сделал все из фанерки, покрасил в белом, как вы многие просили, и наклеили ЛГБТ подсветку. Сейчас мы ее включим, я вам покажу. О, правда, пульт мы потеряли, но это как обычно. Но в целом, да, согласен, белый цвет смотрится очень неплохо. Ладно, фанерка тут белая, да, тут рабочая зона, отсвечивать будет красиво для фона. Представляете, если было бы все полностью белое, и потолки, и полы, и стены. Ну реально, это была бы психушка. Так, а сколько время? Девять. Ну, уже можно. Вот инструментан... <смех> Недолго подумав, в принципе, рисовал схемку схематичную. Схемку схематичную. Готовки. 8 штук. Ай. Натянем лазерку. Закрепим наши кронштейны по уровню. Все, я спать нахер. Подготовить их и за... Заебашить, Леха, заебашить, такое простое слово. Вот, и тут много пыли. Как на вашем холодильнике. Ну не бросай. А можно еще аккумуляторную? Би -би -би -би -би. Пух! Какие бибиби! -би -би. Кому там сигналишь, Катихин? еще? Да, не те курьеры пошли. <с겠어요> <с겠어요> ги ги ги, -ги, -ги. Нас, я же матери не засудят. Шикарно, Катюх. Да, давай, давай еще раз, давай еще раз. Мамуха в кадр упала. А где слово ⁇ лови ⁇ Это мне? Садись. Мне папа Нет, ты говоришь ⁇ лови ⁇ Давай. Это мне? Да. Это мне? Это мне? Нет. Это мне? маленькую <смех> <смех> что это в кадре заменял